Вот у меня приятница была очень близкая, мы сейчас с ней после моего активного участия в информационных событиях поругались и не общаемся, а на армянках. И вот однажды она мне сказала, когда помните, была история, э, на, на учениях э, в, этом, в Венгрии азербайджанский офицер зарезал ночью армянина. Да, армянина. Да. А я как раз, знаете, гробом летела Вериван. Он из, из Москвы летел, я прилетела, я в командировку летела, и меня эта процессия сопровождала. Так, чуть ли не интересно, через, интересно. Через да, и вот мы пошли с этой девушкой женщиной в ресторан, она сотрудник Миндармении, Тогда была в ресторане, и вдруг там, ну что, ресторан, что в ресторанах поют, понятно, и вдруг, значит, суровая мелодия, и такая, знаете, явно, но не веселая песня. -то. Я говорю, а что поют? Она говорит, ну они поют, -то, спи мой мальчик, но если ты крепко, а то придет турок и тебя зарежет. Я говорю, слушай, а что в ресторане то Ну ты же знаешь, что случилось. А у нас говорит, классную фразу сказала, у нас, как вообще похороны отмечаются более активно и насыщенно, чем свадьбы. Я говорю, ну все-таки что было Она говорит, ГТАНЕ? Но он издевался над этим азербайджанцем. Вот этот терминин издевался, все время обучение издевался. И в конце концов, тут просто не выдержал и убил. Понимаешь, Говорит, наших, я говорю, знаю, что азербайджанцы первые никогда не начнут. И когда армяне, знаете, брезгливо говорят, что это нация торгашей, а вот мы типа воины, ну какие вы воины, ребята, мы все увидели. Вот во время недавних событий, когда драпали.